Здравствуйте, дорогие друзья. Меня... На связи, Фейк И сегодня у меня с Ваном Током для вас очень необычная новость. Так вот. Иван Дог смотрел в окно. Ночью на одном из скриншотов проезжала машина. И он увидел отражение фар. И это отражение было похоже на то пятно на скриншоте. Значит... Кто-то не спал, пока проходил палочник. Так ведь? Значит, это видео может доказать, что видеозапись фейк. Ну, или наоборот. А если окажется, кажется, что этот человек видел палочника, осталось только выяснить, что это за машина. Вот над этим надо подумать. И да, это точно была машина. Панели, которые могли бы так отражаться поблизости, просто нет. Но на этом у меня все. Меня